канал хай китай и сегодня у нас на обзоре будет такая экшен камера CJ cam CJ 4000 купил я лично ее в днс такая же есть и на алиэкспрессе за 2881 рубль в днс она стоила 3500 сейчас кратко пройдемся по ее по виду коробки во первых вот тут код с помощью которого можно проверить камеру, камеру на подлинность. Вот тут сама камера, вот видно. А, она может погружаться в аквабоксе на глубину до 30 метров, а, снимает на фото 12 мегапикселей а, и видео а, 1080p. А, вот комплектация тут нарисована вся. И вот функции. Эти функции я потом вставлю и вставлю в видео дальше. А, давайте начинаем распаковывать. Если кому-то надо, можно сейчас остановить прям. Распаковываем. Вот у нас сама камера. Она уже сразу в аквабоксе. Давайте сначала по ней пройдемся. Сейчас открою. Все, для вас это время пролетит сейчас быстро. Я вырезал, я ее очень долго пытался открыть. Наконец-то открыл, но очень кстати плотный. Сейчас достаем камеру. Я ее уже, кстати, доставал, смотрел. Тут была тоже сочетание пленка, как и тут, и также на аквабоксе. Кстати, она сама по себе изготовлена 08 12 18 -го года. И у нее, как у обычных, не знаю. Это, наверное, более новая версия, и поэтому нету. У других таких же камер, более старых, есть тут разъем HDMI. Тут, как я понимаю, нет. И даже тут не указан он. Не знаю, что это вообще-то так должно быть или нет. Дальше. Вот так выглядит камера со всех сторон. Вот спереди. И вот экран. Сейчас отодвигаем камеру в сторону. И проходим по, по, по комплектации. Быстренько так. Во-первых, тут платочек фирменный CGCam. Тарас. Два, вот такая, я даже не знаю, как это называть. Может сказать, камера. Для камер. Вот. Вот. Вот еще рюшки. А сейчас все сразу встанем. Запасные наклейки двухсторонние. Это на велосипед. Это еще насадки. Вот. Вот. И вот. Посмотрите, какая куча. Камера сама по себе недорогая. А, нет, хотя еще не все. Вот зарядка. Комплектация. Кстати, я почитала комплектацию по-быстрому. По, -быстрому. по идее, должна быть еще инструкция по эксплуатации. Но у меня, я как понимаю, ее нету. Поэтому пока без инструкции. А вот еще, кстати, насадка. И вот огромные, прям огромные-огромные доклейки cg -кам. Дальше в сторону сейчас включаем камеру включается над передней кнопкой и написано мод сейчас еще не вставил карту сейчас вставлю. А, в эту камеру требуется карта 10 класса, до 32 гигабайт. Есть модели отдельные, где можно до 128 гигабайт. Но именно в нее 32 максимум. Вот тут на карте написано цифра 10. Так, она сама 60... 16 гигабайт 10 класса. В разных картах по-разному это написано, в разных местах. Мы вставили, и сразу кажется сама по себе отключилась. Еще раз включаем. Такая загрузка. Вот дальше. А, это видео. Дальше. Нажимаем на мод. Это фотография. Это изображение с фото на видео также. Нажав на мод. Еще раз мод. Это все параметры. Во-первых, разрешение видео. Сейчас, извините, сейчас еще Вот, разрешение видео. Нажимаем верхнюю кнопку ОК. OK. Я лично выбрал самое максимальное. Дальше, цикл записи. У меня он выключен. Можно сделать 3, 5, 10 минут. Лево выключу то мне он не нужен. Оп, дальше это, короче, как делать кадр широкий или узкий или обычный. Датчик движения, запись звука, громкость. Громкость я поставил на максимум. Нам не надо. ТВ выход можно включить также. Режим ТВ. Информация на экране. Интервал записи. Разрешение фото. Я выбрал максимальное 12 Мп. 432 на 324. А дальше качество высокое. Резкость нормальная. Баланс белого. Автоматически. Режим цвета нормальный. Если я не знаю, что это вообще. Дальше экспозиция. Плюс 0. Подводный режим нам не нужен фото серийная съемка, видеорегистратор, лицензия, дата и время я уже выставил. Дальше. Автоматическое выключение. Можно выставить, если камерой не пользуешься, через, допустим, я выставил на 3 минуты. Через 3 минуты она сама выключится. Звук кнопок. У меня он включен. Также включение экрана, если вы стоишь через минуту, дальше он будет работать, он просто-то выключится, чтобы так не тратить энергию. Частота сети, обратно изображение, водяной знак. Я как не разобрался, что это. Язык, удаление файлов, формирование. Кстати, когда карту сылаешь, нужно тут нажать. Нажимаем ОК. Все. Также здесь сбор с настроек, версия по... И дальше все по кругу. Сейчас выключим камеру. Во-первых, я не рассказала, что она многофункциональная. Она может подходить как видеорегистратор, просто экшен камера веб-камера, ну и так далее. Она очень многофункциональная сразу, многоцелевая. Вот аккумулятор. Он вот такой маленький, на 900 мАч. Вставляем обратно. И закрываем. Включаем обратно камеру. Сейчас будем тестировать. Сначала давайте протестируем фотографии. Потом я их вставлю дальше в видео. И смотрите до конца. Вот допустим, вот сейчас смотрим. Качество фото такое себе. Себя сфотою. Да, сейчас запишем видео еще. Я потом еще наста наставляю фоток. Кошку пофотою. Да, сейчас переходим в режим видео. Сейчас тестим видео и звук. Всем привет, с вами канал Хэй hey, Китай. И это тест камеры CJ Cam cj 4000 Вот так тут все выглядит. Вот мой оператор. Вот звук. Проверка звука. Ну и вот все остальное. Также заметьте, как я и говорил, нажимаем на кнопку мод. Тут изображение. Вот мы снимали. Вот оно тут осталось. Тут его можно сразу смотреть на камере. Можно счетную пленку снять, кстати. и возможно также просматривать. дальше что еще не рассказал? наверное все на этом. всем пока с вами был канал Хай Китай. удачи. сейчас я вставлю видео и фотографии тестов. всем привет с вами канал Хай Китай. это тест камеры CJ -кам, Cam CJ 4000. Вот так все выглядит. Вот мой оператор. Вот звук. Проверка звука. Ну и вот все остальное. берется 50 подписчиков будет разыгран шнур Джек 35- Джек 35 а вот тут в углу в подсказках будет опрос хотите ли вы больше розыгрышей на канале